Четыре турнира, четыре любительских сбора, новый сайт, новый товар в магазине и много всего по совсем не оставили мне времени на выпуск новых роликов. А вы, наверное, думали, что я уже слился? Да вот уж нет. Я сам долго ждал, когда я, надеюсь, буду радовать вас новыми роликами, тем более материалов скопилось очень много. И как вы смогли уже заметить в оформлении студии появились некоторые изменения. Спасибо за этот замечательный логотип Андреенко Дмитрию, бадминтонисту из Таурополя. У Димы своего рекламного агентства, еще он проводит групповые индивидуальные тренировки с Таурполь по бадминтону. Так что если вы решили начать свою бадминтонную карьеру, либо улучшить свои навыки игры в бадминтон, то добро пожаловать на тренировки Дмитрию. Контакты в описании. Ну а мы начинаем. Сразу по завершении сборов подготовки к турнирам под руководством нашего знаменитого Александра Николаенко в селе Ольгенко стартовал уже седьмой всероссийский турнир среди любителей ветеранов Юг России. На этот раз турнир игрался два дня. 1 октября игрались любительские группы по системам ЛАБ, а во второй день ветеранские по возрастам. Также мы включили одиночные категории, ведь возможности зала этого позволяли. Я думаю, этот формат мы сохраним и на будущий турнир. Так что уже можно планировать свой отпуск на следующую осень. Турнир, как обычно, состоится перед традиционным лазаревским турниром в первые выходные октября. Уже через две недели в селе Волковское, что недалеко от Сербахова, на базе ректкем состоялся пятый юбилейный турнир на дивизией пару. Вновь был побит рекорд по количеству участников, что не может не радовать меня и мою супругу, ведь именно этот турнир был организован пять лет назад в связи с узакониванием наших отношений. Не забудьте поставить галочку на посещение турнира в следующем году. Ну, в принципе, я вам еще напомню, понял? И немного рекламы. Очень рекомендую вам подписаться на телеграм-канал victorsport.ru Канал веду я, создал я его тогда, когда все массово начали приходить из инстаграм в телеграм. Но только недавно меня посетила мысль, какую главную фишку можно сделать в этом телеграм-канале. Так вот, только среди подписчиков этого телеграм-канала мы разыграем товары бадминтонной экипировки, предлагаем реальные скидки, а не те скидки после повышения цен, как это делают другие, а также разыграем сертификаты на бесплатное участие в наших турнирах. Подписчиков на канале пока что не так много, поэтому ваши шансы на выигрыш очень велики. Ссылка на канал в описании к этому ролику. Ну а мы идем дальше. 22 октября в городе Улич, Ярославской области состоялся уже восьмой этап бадминтонного тура «Кубок Союза городов Золотого кольца России». Почему-то я был уверен, что в этом городе, как и в переславе залесском и Ростове-Великом, где мы тоже проводили турнир, нет бадминтона. Но я ошибался. Небольшая секция вполне себе сильных бадминтонистов-любителей все же есть. Поэтому город Углич можно отнести к бадминтонным городам. И так как сам по себе город небольшой, на улице было достаточно прохладно, а одеты мы были не совсем по погоде, то наша экскурсия продлилась всего пару часов. Я, наверное, не буду делать отдельный ролик об этом бадминтонном городе, а кадры с нашей экскурсии вы уже наблюдаете здесь. Что хотелось бы от себя сказать про город Углич? Почему-то я совсем по-другому его себе представлял, и город оказался лучше, чем я думал. Центр города вымощен гранитными плитками, прям как в Москве. Есть хорошие рестораны, гостиницы, в которых мы жили, и мне тоже очень понравилось. И в целом город произвел на меня положительное впечатление. Город Углич, я рекомендую к посещению. И если вы решитесь поехать в Углич, то советую остановиться в гостинице Вознесенская. Она расположена напротив парка, в самом центре. Пообедать же можно в ресторане «Гости», совсем недалеко от этой гостиницы. Мне там очень понравилось блюдо и оформление интерьера. Я ходил там и все рассматривал. И, наверное, судя по отзывам, хотя нам так и не удалось туда попасть, это ресторан Бранч. Он находится по соседству с тем залом, где у нас проходил турнир. А вот ресторан а только не на Островского один, а в Таркачайка, где у нас был банкет после турнира, я бы не хотел заниматься рекламой, интерьеры и блюд, с ними было все в порядке. Скорее всего, больше вопросов к персоналу. В первые выходные ноября в городе Минск, Республики Беларусь, стоялся традиционный турнир «Минская весна», где мы были, так сказать, соорганизаторами турнира. Больше 120 человек, причем около 30 участников из России, играли на 12 кортов в самом большом спортивном сооружении Республики Беларусь – «Минск Арена». И у меня уже на примете сделать отдельный ролик про город Минск как бадминтонный город, а пока что в планах с организаторами сделать крупный турнир в городе Смоленск, но это уже на 23 год. Материалов скопилось уже очень много, я надеюсь, что выход новых роликов про бадминтон не заставит себя долго ждать. И не забудьте, каждый лайк, каждый комментарий под видео – это очень простой способ поддержать канал и продвигать его на просторах интернета. Поэтому не поленитесь. Палец вверх, колокольчик и до встречи.